Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты ВАТОР-7.3 и сменные отчеты и отчет о закрытии смены. Для закрытия смены и создания сменного отчета на кассовом аппарате ВАТОР-7.3 необходимо войти в отчеты, кассовые отчеты, сделать сменный X-отчет, нажав печать, закрыть смену,